12 часов, в эфире вебинар новости Таксфон. Сегодня в вебинаре принимают участие партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Златоуста, Людинова, Казани, Мурманска, Киева. Вебинар мы ведем из головного офиса в Москве. Я <coughs> Тимур Чукмарев, ведущий вебинара. Мы продолжаем работать по развитию бизнеса Таксфон. И сегодня вы узнаете, что уже сделано и что предстоит сделать в самое ближайшее время. В этом выпуске. Посланники «Таксфон». Работа представителей компании в регионах. Спикер Игорь Вороничев. Директор по развитию сети. Ах, какая машинка! Алгоритм работы с заявками на брендирование. Спикер Анна Кузикова. Специалист по развитию регионов. Часто задаваемые вопросы. Ответы на технические вопросы о приложении. Спикер Евгений Княжев. Сотрудник информационного департамента. Позвони мне, позвони. Служба поддержки пользователей. Спикер Екатерина Крупкина, руководитель службы поддержки пользователей таксфон. Так сейчас делать-то что? Стратегия развития сети. Спикеры Александр Семенов и Инесса Егорова, лидеры партнерской сети. А также представитель юридического департамента компании Ольга Захарова. Вы уже знаете, что у компании есть представители в регионах. Это серьезная, большая и ответственная работа. Партнеров, которые представляют таксфон в разных уголках Российской Федерации, мы называем посланниками. Если заглянуть в столковый словарь, то посланник – это дипломатический представитель, в некоторых случаях возглавляющий дипломатическую миссию. Что уже сделано нашими посланниками? Каковы первые шаги и первые успехи? Об этом расскажет Игорь Вороничев, директор по развитию сети. Игорь, включай микрофон. Так, друзья, добрый день. Пожалуйста, от 1 до 10, как меня видно, как слышно. Я снова в офисе компании в Москве, это здорово, это классно. Офис прямо расширяется. Все классно. Ну что ж, сегодня у нас очень много людей, кто будет выступать. Для вас ä, приготовлено очень много новостей, поэтому я очень-очень коротко... да? Мы продолжаем работу над усилением МЛМ структуры и усиливаем ее с помощью представителей именно по регионам. На прошлом вебинаре я вас уже познакомил с лидерами, взявшими на себя вот эту ношу ответственности за тот или иной федеральный округ. И в ближайшее время контактные данные этих людей будут уже находиться в ваших личных кабинетах. Вы сможете обратиться к этим людям, если проживаете в том или ином федеральном округе. Заметьте, вы сможете обратиться именно к ним, если у вас по какой-то причине слабые, слабые спонсоры, например, в МЛМ-структуре. Практически ежедневно мы проводим созвоны по утрам, выясняем те вопросы, которые беспокоят именно структуры. И дальше эти вопросы я уже передаю наверх в техподдержку и решаю на уровне компании. На сегодняшний день построение этой структуры еще не закончено, и нам все еще требуются активные партнеры, которые готовы оказывать поддержку всем без исключения, друзья. Нам нужны представители по областям, нам нужны представители по регионам, которые входят в тот или иной федеральный округ. И поэтому, если вы лично, вот я обращаюсь сейчас к каждому человеку, каждому партнеру, который находится прямо сейчас на вебинаре, либо будет смотреть его в записи. Если вы лично считаете, что вы можете, если у вас есть желание помочь в развитии компании, оказывать поддержку всем без исключения, то свяжитесь со мной, я вас свяжу с представителем по региону, по федеральному округу, и вы будете работать уже в связке. Тем самым мы будем усиливать вот эту нашу структуру, которая в частности, вот ее основное предназначение это усилить нашу MLM-составляющую, наши MLM-структуры. На этом пока у меня все. Мы с вами еще увидимся сегодня, и я передаю слово ведущему. Спасибо, Игорь. Машины с брендами «Таксфон» все чаще привлекают к себе внимание в городах России. Ах, какая машинка! Нередко провожают взглядами такие автомобили россияне. Наша задача – сделать так, чтобы машина с надписью «Таксфон» с каждым днем становилась все больше. Каков алгоритм работы заявками по брендированию, расскажет Анна Кузикова, специалист по развитию регионов. Анна, тебе слово. Я вам хочу сказать, рассказать про брендирование, в принципе, то, что вы знаете, но хотелось бы напомнить что, напомнить, что заявку мы делаем в личном кабинете. Все запросы ваши обрабатываются, и если вам не ответили, то есть это не значит, что с вашим запросом не работает, поступает очень много заявок. Чтобы заказать наклейки, заполняя анкету в личном кабинете, не все прописывают свои данные. Нужно указать фамилия, имя, отчество, обязательно адрес отправки то есть не просто электронную почту, но и адрес, куда мы направляем наклейку. Контактный телефон обязательно. Ваш логин и ID в системе. И количество наклеек. Хочу сказать, что. Мы направляем три наклейки в одни руки, не больше. Такой регламент компании. В течение 10 дней хочу напомнить, что вам необходимо предоставить фотоотчет на указанный электронный адрес. Хочу попросить, чтобы все наши партнеры не забывали отправлять фотоотчет. 10 дней. прям. Хочу напомнить вам об этом. 10 дней, и я жду от вас фотоотчет на электронную почту. Я, когда при, получаю ваши заказы, я обрабатываю их, можно сказать, в индивидуальном порядке. Потому что партнеры говорят о том, что доставка стоит очень дорого. Поэтому у нас, во-первых, была заминка в связи с тем, что мы отправляли очень много наклеек на Дальний Восток. Сейчас была отправлена очередная партия, и я сделала рассылку. кто не получил письма, значит, получит их сегодня. С чем это связано? Это связано с тем, что если вы высылаете за доставку деньги заранее, то доставка может и стоить 330 рублей за три наклейки. То есть у нас у компании есть договоренность с компанией, которая делает доставку. То есть одна наклейка выходит за 110 рублей. Но это получается не во все регионы. Поэтому, пожалуйста, посмотрите всю, всю почту, которую вы, которую вы указываете в анкете. Посмотрите там письма от меня. И, пожалуйста, я прошу мобильно ответить на эти письма. То есть, потому что я указываю указываю сумму, сколько будет стоить доставка. И если вы ее подтверждаете, мы делаем уже отправку. Дальше. Я бы хотела еще сказать по поводу нестандартного брендирования. То есть вы задаете вопросы, вы пишете на адрес электронной почты вопросы по брендированию не на легковые машины, а на все другие. Вот такие вопросы. Тоже пишите на адрес электронной почты, все это будем рассматривать индивидуально. Хочу вообще поблагодарить, конечно, всех наших партнеров, которые активно в этом принимают участие, которые высылают нам фотоотчеты. Я хотела вам показать несколько машин. Спасибо большое нашим партнерам, замечательно все получается. Но также хочу сказать, что те регионы, в которые доставка осуществляется долго либо дорого, не забываем, что вы можете в личном кабинете найти все модули и заказать, заказать брендирование сами. То есть все есть в личном кабинете, все макеты. То есть самостоятельно забронировать также вы можете. Любые вопросы пишите, пожалуйста, на электронную почту. Все хорошо, Кимур. Итак, спасибо, Анна. Приложение Taxform продолжает совершенствоваться. Приложение изучает партнеры, осваивают водители и пассажиры. Компания прислушивается к мнению пользователей, учитывает их замечания и предложения. Вопросов много, но на часто встречающиеся вопросы вы сегодня получите ответ от Евгения Княжева, сотрудника информационного департамента. Евгений, подключайся. Добрый день, уважаемые партнеры, как меня слышно, видно? Здравствуйте, Виталий. Слышно меня, да? Поставьте. Все отлично, замечательно. А, ну, должен сказать, что... Готовясь к сегодняшнему выступлению, я просматривал вопросы, которые приходят э, нам и на почту службы поддержки, и приходят, э, звонят люди. Должен сказать, что вопросов по работоспособности приложения на сегодняшний день э, становится все меньше и меньше. Почему? Потому что, ну, навер наверное, потому что первые э, дни освоения приложения, первые месяцы его освоения, ну, уже проходят. Для людей, для водителей, для пассажиров приложение уже не новинка, все функции изучены, и, в общем, люди понимают прекрасно, как им пользоваться. Но по-прежнему на сегодняшний день остается буквально два вопроса, которые задают часто. Но ответ на них, в общем-то, один. Сейчас я озвучу эти два вопроса. Первый ⁇ почему меня не видит водитель, мою заявку? Да? И второй вопрос, почему у водителя и у пассажира на один и тот же маршрут указаны разные цены посадки и километров пути? Отвечаю сразу на оба этих вопроса в общем, одним ответом. Дело в том, что, как правило, пассажиры, когда составляют свою заявку на поездку, они указывают, Класс автомобиля эконом. Класс автомобиля эконом. И, соответственно, и расчет у человека, если он подаст заявку и, в общем, выведет примерную рекомендованную цену, то этот расчет будет по эконому. Водитель же может указать другой класс своего автомобиля. Например, комфорт или бизнес. Именно поэтому заявки... Пассажиров, направленные водителям эконом-класса, водители бизнес-класса автомобилей и комфорт-класса, они их не видят. А если сравнить, так сказать, стоимости поездок на комфорт-классе, на бизнес-классе, на эконом-классе, то они, конечно, будут различны. Поэтому, пожалуйста, уважаемые друзья, обратите внимание именно вот на этот вопрос. Какой автомобиль вы вызываете? Какой класс автомобиля у вас, как у водителя, указан в профиле? Если все сойдется, тогда в общем проблем не будет. Это что касается технической части приложения. Вопрос. Теперь я вам должен сказать, что с сегодняшнего дня мы перешли на новый тарифный план при взаимодействии с компанией Google. То Google Maps у нас будут с сегодняшнего дня работают уже немножечко по-другому. Посмотрим, как, насколько э, этот тарифный план позволит нам стабилизировать работу картографического сервиса. Э, будем считать, что первые дни будут тестовые. Но уже с сегодняшнего дня э, у нас не, должны быть, не должно быть лимитов по передаче э, значит, данных о водителях и пассажирах, о местах их нахождения вот, наверное, вы в последнее время наблюдали, что, скажем, в утренние часы, по московскому времени, приложение не всегда работало так, как оно должно было работать. Но с сегодняшнего дня, я думаю, что все это исправится. Посмотрим. Так, ну и еще одна тема, которую я хотел бы, которую я хотел бы озвучить, это общение уважаемых партнеров с нашей новой службой поддержки. Дорогие друзья, я призываю вас, я призываю вас, многих из вас, при общении со службой поддержки, все-таки быть более корректным. Вы должны понимать, что те юноши и девушки, которые работают у нас сегодня в службе поддержки, это простые сотрудники компании. Они не на все вопросы могут ответить вам мгновенно. Более того, вам же нужен не просто ответ, вам нужен квалифицированный ответ. Для этого Служба поддержки направляет запросы во все департаменты нашей компании. У службы поддержки есть прямая связь со всеми, чтобы вопросы, которые вы задаете, получали грамотные и квалифицированные ответы. Поэтому, пожалуйста, не торопите наших сотрудников, не требуйте от них мгновенного ответа, тем более, что вопросы, которые вы задаете, очень часто индивидуальны, и к ним подход требуется индивидуально, внимательно. Еще раз прошу быть более корректными в общении со службой нашей поддержки. Спасибо большое. Всем всего доброго. Спасибо, Евгений. Прошла уже неделя с того момента, как у каждого появилась возможность позвонить днем и ночью по бесплатному телефону 8800 и в срочном порядке решить неотложную задачу. Выйти из непростой ситуации, когда подводит приложение. Именно для этих целей была создана служба поддержки пользователей «Таксфон». Что было сделано в первые дни, какие вопросы вы чаще задавали и как с ними справились наши новые сотрудники, расскажет Екатерина Круткина, руководитель службы поддержки пользователей «Таксфон». Екатерина, бери микрофон. Хотелось бы осветить первую нашу рабочую неделю и в первую очередь поблагодарить всех тех, кто в первый наш рабочий день позвонил и поздравил нас. Это было очень приятно, тем более, что мы все волновались, совершенно не знали вопросы, которые могут задавать, и поэтому получить прежде всего поздравления, а не сразу массу вопросов, было очень приятно. А также хотим поблагодарить другие департаменты, которые отозвались на все наши вопросы, давали нам квалифицированные, как сказал Евгений Княжев, ответы. Особенную благодарность хотела объявить Евгению Княжеву, Игорь Вороничеву и Сергея Вечеринину, потому что они приходили к нам на помощь даже ночью. Не знаю, себе вы но нам в пользу точно. Спасибо большое. Теперь по поводу звонков. За последнюю неделю к нам поступило 230 звонков. Это немного, мы готовы к приему гораздо большему количеству, но звонки увеличиваются с каждым днем. Единственное, хотелось отметить, что... Отметить что 150 звонков из 230 это были по вопросам партнерской агентской сети. К сожалению, не на все вопросы мы знали вообще изначально ответы, потому что мы готовились все-таки к вопросам по технической части о приложении. Вот поэтому нам понадобилось достаточное количество времени. Еще сразу хочется отметить по поводу того, что иногда вы задаете вопросы, в которых три допустим, есть подвопросы. И э, все три, они, как правило, допустим, в разные департаменты. На это нам нужно время, потому что один вопрос бывает юридический, а другой вопрос по поводу агентской сети, третий вопрос по поводу вашего личного кабинета. И нам все эти вопросы нужно направлять в другие департаменты, потом ждать ответы, и только потом вам уже собрать полные ответы и отправить письмо. Поэтому на это уходит иногда время. И какое именно уйдет на это время, мы не знаем. Конечно, естественно, мы хотели бы вам сразу же давать ответы в онлайн-режиме, но пока не знаем всех ответов. И еще, конечно же, хотелось отметить, вот, что и проговорил Евгений Княжев по поводу того, что мне, нам иногда показалось, что партнеры думают, что мы знаем ответы, но не хотим их говорить. Это не так. Все, что мы знаем, мы вам говорим. Все, что не знаем, ищем ответы, если это, конечно, не касается конфиденциальной информации ваших личных кабинетов. К ним доступов у нас нет. Хотелось бы, чтобы это все понимали, поэтому мы отправляем только в департаменты, которые решают эти вопросы. Теперь по поводу самого популярного вопроса. За эту неделю это был вопрос от водителей. По поводу некорректного работы начисления баллов за акцию. Наверное, вы уже знаете, да, что в дальнейшем будет произведен перерасчет, поэтому не стоит волноваться, обязательно всем все начислится. Забавно было отметить, что звонили только те, кому не начислили баллы, хотя программа начислялась неверно, и кому-то начислялись лишние баллы, и даже в большом количестве, но таких звонков не было. Было только претензий по поводу того, что не начисляется. Вот. Также поступают звонки по поводу неисправности приложения, но хочется с радостью отметить, что все разбирались вот в частном характере, вместе порой с программистами подсоединяли несколько устройств и выясняли, что проблема не в нашем приложении, проблема в каждом конкретном регионе, либо с интернет-провайдером, ну, либо человеческий фактор, который, как было сказано выше, не установили одинаковый статус автомобиля, поэтому не видят. Либо водители полностью не, запол... не заполняют профиль водительский, что, соответственно, тоже не дает им право видеть заявки. Вот это хотелось бы тоже всем проговорить, потому что многие об этом не знают, что исключение составляет в профиле на данный момент только верификация. Все остальные пункты должны быть заполнены полностью, без исключения. Только потом вы увидите уже заявки водителя. Вот. Еще к нам поступают звонки о предложениях, по поводу изменений в приложении. Мы тоже их принимаем. Спасибо большое. Есть, оказывается, очень сердобольные пользователям. Мы их принимаем, но единственное, тоже хотелось отметить, что не ждите изменений прямо на следующий день. Их рассматривает соответствующий департамент, принимает решение. На сегодня, наверное, все. На следующей неделе осветим дальнейшие ваши популярные вопросы. Спасибо большое. Передаю слово ведущему. Да, Екатерина, выключайте микрофон и камеру. Спасибо за ваше выступление. Спасибо. Так, дорогие друзья, уважаемые партнеры, сейчас я хочу предоставить нашему новому сотруднику, сотруднику юридического департамента компании. Слово предоставляю Ольге Захаровой. Встречаем Ольгу. Добрый день, дорогие друзья. Я теперь представитель юридического департамента. Хочу сказать вам следующие новости: кооператив Убыть. Кооператив был очень аккуратно интегрирован во всю систему линейного бизнеса таксона. Поэтому хочу всех обрадовать, поздравить в будущем снова будет приниматься заявление о вступлении к оператив. Для этого нам нужно подготовить комплект документов, который в течение двух недель будет вывешен во всех ваших личных кабинетах. Кроме того, хочу сказать, что уже начата подготовка комплекта документов по продаже европейских долей. И все наши покупатели получат комплект документов по возвращению к лидерских страницах. Спасибо у меня все. все доброго. Спасибо, Ольга. Надеюсь, ваши вам вас эти новости порадовали. Друзья, нашу компанию можно условно разделить на две части: есть административный аппарат, сотрудники департаментов и различных служб. Они обеспечивают деятельность компании, предвидят и планируют будущее развитие. И есть партнерская сеть. Именно партнеры компании несут идею бизнеса, делятся возможностями таксфон с жителями разных стран. Событий в компании много. И партнеры не всегда успевают сразу понять, что стало важным в данный момент. И возникает вопрос, так сейчас что делать-то? Что делать сегодня, завтра и послезавтра, знают Александр Семенов, Инесса Егорова, лидеры партнерской сети. Инесса, тебе слово. Эгегей, привет, друзья, привет, поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня видно и слышно, рада, да, очень рада всех видеть вообще, очень рада, большущий привет вам из Москвы, я сейчас нахожусь в офисе компании, вы бы знали только, как здесь вообще все движет, какая здесь движуха, как здесь все активно, я невероятно просто рада и впечатлена, насколько мудро, насколько сильно, насколько интересно все, и, знаете, так глубоко и нестандартно находятся решения для всех пожеланий, которые есть со стороны сети, которые есть со стороны рынка, которые есть со стороны всех служб, которые сейчас работают в компании. Это просто восторг, реально. Вы знаете, мы встречались очень много, общались вчера с Ярославом, сегодня со всей командой. Это очень впечатляет. Да, да, энергетика сейчас вообще, знаете, такая, я чувствую, как... Э, ну, когда, знаете, вот этот мотоцикл заводится, ну, в общем, вот что-то, да, что-то вот какая-то такая энергия сейчас есть. И это, это очень динамично, это, конечно, очень впечатляет. Я приветствую вас, и я поздравляю вас с приближающимся началом зимы. Я обещаю, что те из вас, кто сейчас по полной включится вообще в динамику э, нашего бизнеса, в динамику того, о чем вы сейчас услышите, эта зима будет для вас, друзья, незабываемой. И этот Новый год, который уже прямо при дворе, да, при на носу, можно сказать, в общем, Рождество и Новый год, это будет, в общем, ну, самый особенный Новый год, самый жаркий Новый год из всех, которые были у вас раньше. Ну, а дальше мы будем, соответственно, с каждым днем все лучше и лучше. Да? Как говорится, хуже жить не будем никогда, будем жить с каждым днем все лучше и лучше. И я скажу вам буквально две новости. Ну, одна, в общем-то, та новость, которую... Вы уже знаете это то, я просто хочу напомнить, чтобы помочь вам сфокусироваться на тех преимуществах, которые есть у нас сейчас. Это напоминаю вам о том, что есть у нас подарочные доли. Подарочные доли для каждого человека, который сейчас покупает пакеты по Европе и странам СНГ. Мы с вами видим, как динамично все развивается сейчас в компании. Мы с вами видим растущее число машинок на карте буквально каждый день. Я, знаете, не нарадуюсь. Открываю приложение, где бы я ни находилась. Там уже везде есть машинки TaxFone, где-то 5, где-то 10, где-то, где наверное, мне кажется, уже 150. Вообще наша карта, в общем, приложение, она уже похожа на такой челинный рой, где все движется, движется, они так смешно передвигаются, это очень приятно. И очевидно, что все ближе то время, когда мы с вами увидим включение абонентских плат, когда мы с вами увидим выплаты по долям, и, конечно, в тот момент вообще динамика взлетит по по России и странам СНГ просто сумасшедшая будет, потому что люди уже начнут получать вот тот самый пассивный доход. И это очень-очень радует, очень радует. Поэтому помните о том, что сейчас есть подарочные доли, доносите это преимущество до своих потенциальных партнеров, до своих потенциальных, в общем, людей, которые будут у вас в команде, и помогите им сейчас усилиться перед Новым годом. И, друзья, в общем, мне предстоит объявить сейчас новость, которая мне предстоит объявить сейчас новость, которая меня саму удоражит невероятно, новость, которая, наверное, одна из самых долгожданных, а может быть, не побоюсь этого слова, самая долгожданная новость в нашей компании, по крайней мере, среди сети точно. И, в общем, Олег, вы прямо, мне кажется, пророк, потому что тот вопрос, который вы задаете, это тот вопрос, на который у меня сейчас есть ответ. А давайте так, вот мне просто интересно, скажите мне вот по правде, поставьте, пожалуйста, сейчас десяточки в чат те, кто ждет начала продаж долей Европы. Те, кто ждет, когда это начнется, те, у кого приготовлены уже деньжищи в кубышке, в общем, у кого-то в личном кабинете, у кого-то стоят инвесторы, которые ждут начала продажи долей по Европе, чтобы по максимуму, на максимально выгодных условиях, да. Мы с вами слышали сегодня от Ольги, что документы по Европе будут готовы а, к, концу, к концу января, все готовится, да. И, друзья, невероятный подарок нам с вами к Новому году. Невероятный подарок, который внедряется уже завтра. Гип-гип, ура! С завтрашнего дня открыта продажа долей по Европе. Продажа долей европейского рынка. И невероятно щедрые условия. Потрясающее количество долей просто. Вип-пакет 300 и 150, стандарт 150 и 50. Соответственно, полная оплата и в рассрочку. И мини-пакет, это 30 долей. Европа, Европа. Эти все... Условия действуют у нас до конца ноября. Я знаю, что у вас приготовлены уже финансы на это, поэтому сейчас будет такая жарища, которую многие из нас не видели никогда в жизни. Поздравляю вас, друзья. Да, большое спасибо компании. Технически все будет готово с завтрашнего утра. Можно будет уже проводить эти оплаты. Слайды мы сейчас вот эти вот сбросим. Эти слайды мы сейчас сбросим в чаты после окончания бинара и запись вебинара, конечно же, будет, вы все сможете посмотреть и передать. И сейчас я в продолжении этой темы передаю слово директора по сети, человеку, который взял на себя невероятную ответственность и с честью ее несет. Большое спасибо за труд, который он делает. Игорь Вороничев, передаю тебе слово. Друзья, я... От одного до десяти, пожалуйста. Как вам новости? МС, как обычно, умеет зажигать, и самые позитивные новости она умеет преподнести еще лучше, чем кто-либо другой. Все классно. Ура, ура, ура. Ну что ж, я буквально на минутку, и я хочу вам сейчас представить человека, которого вы знаете прекрасно. Его знают, ну, наверное, каждый партнер компании TaxFone. Я хочу представить вам человека, который способен легко зажечь, наверное, любой зал. И я думаю, что вы уже... Догадались, про кого я говорю? Я представляю вам Александра Семенова, директора по стратегическому развитию сети. Александр, тебе слово. Да, всем здравствуйте. Как обычно, стандартный вопрос. Если слышно, ставим плюсы. Так, сейчас подведем. Все, вижу, связь хорошая, ребята, ну что, у нас начинается действительно очень интересный процесс, процесс, который, ну, те, кто вообще жил в таксфоне, жил таксфоном, инвестировал сюда энергию, правильно пишите, жара, я вам могу сказать, не просто жара, а реально мурашки по коже, от того, насколько интересно реструктуризация происходит, соединение с европейским бизнесом, это все, ну, вы, вы не видите, вы находитесь на местах, но вы не представляете, насколько интересный и насколько, блин, будет импульсивный следующий вебинар в следующий вторник. Я вам советую за эту неделю сделать максимум, потому что если ваши люди услышат те, ну, как бы структурные новости, которые будут объявлены буквально на следующем вебинаре, вы спать перестанете. У вас произойдет то, что происходит сейчас с нами, и не просто энергетика зашкаливает, а реально хочется быстро закончить вебинар, идти уже звонить, потому что я понимаю, что рынок начинает съедаться максимально быстро, и он невероятно сильно начинает расширяться, потому что Европа включается, Россия очень бурными темпами развивается, и с точки зрения работы таксопарков и программного обеспечения, и все отделы, я ну, практически 24 часа работаю. Я хочу с вами поговорить о том, что нам делать на местах, как этим всем воспользоваться, потому что динамика в компании очень интересная. Хотелось бы, чтобы эта динамика все-таки начала давать нам с вами дивиденды и очень серьезные. Понятно, что мы все ждем, когда уже водители начнут в нужном количестве ездить, возить людей. Это уже происходит, происходит всегда все по крупицам. И потом происходит такой серьезный скачок, некая волна, которая выносит на совершенно другой уровень. В любом случае формирование фундамента это одна из важнейших частей. Если кто-то занимался строительством, то максимальное количество времени в строительстве уделяется именно фундаменту, набора прочности, а этажи возводятся максимально быстро. Вот сегодня компания набирает фундаменты, в принципе не за горами, очень серьезный всплеск и старт. Нас с вами ожидает невероятно интересный декабрь, невероятно интересное закрытие ноября, на чем я желаю вам сконцентрироваться. Первое. У нас с вами открылись европейские дори, фантастические условия, условия, которые были, ну, когда-то в начале бизнеса, я думаю, очень многие бы хотели иметь 300 долей на российском рынке, но это было тогда, когда вообще ничего не было, даже не было ни офисов компании, была только старая версия приложения, и вот первые люди, кто начинал, они получили там некий подарок за одну простую вещь, они поверили просто в идею. Сегодня легко верить в идею, потому что бизнес э, развивается, есть огромное количество партнеров, есть события, есть факты, есть реальные процессы, и все у нас как бы документально, вся э, структура готова, сейчас она описывается, все это будет в конце января, уже все будем заключать документы, ну и то, что у нас сегодня есть момент э, в ноябре сделать покупки и получить по 300 долей, потому что уже в декабре долей будет меньше, уже в январе долей будет меньше, ну и с развитием. У рынка Европы мы будем придем примерно таким же показателям доли, как и в России. Поэтому у нас есть у всех возможность себе за очень недорогие, ну, скажем так, за очень приемлемые деньги получить себе европейские доля. Я вам желаю не пропустить этот момент. Теперь мы завтра, завтра у нас проходит стратегический вебинар с точки зрения работы и развития сети, потому что на сегодняшний день самые серьезные доходы дивиденды, и дивиденды, вообще, в принципе, на цельность компании. Это все-таки развивать и продвигать э, сеть, э, продвигать лицензии, как сегодня говорят старым языком, это франшиза, непосредственно те пакеты на участие в бизнесе 11 044,88, что подает нам сегодня максимальные доходы, рост и самое важное, ту партнерскую структуру, которая в принципе занимается впоследствии, впоследствии водителями, всеми этими моментами. До конца какого времени будете такие условия подалять? До конца ноября! Те условия, которые есть, которые вывешены до конца ноября, будут, в декабре условия изменятся, но, ну, соответственно, долей будет меньше. Именно до конца ноября воспользоваться щедрым подарком. Компания говорила до конца 31 октября, но ну, вот, документы готовили, сейчас готовы технически продавать, оформлять, и будет там вывешены определенные документы, которые будут гарантировать. Дальше еле. Значит, теперь мы готовимся к турне. Завтра мы будем объявлять турне города, кто в какие города поедет из стратегического совета. Непосредственно разные города, возможно, разные люди будут посещать. Я вам советую подготовиться. Я вам советую сегодня, ну, реально, очень серьезно отнестись, потому что динамика такая и количество людей это такое. Есть, если вы сейчас не будете себя проявлять, я не хочу вас реально напугать. Но мы поедем туда, где есть рост, где есть объемы, есть ребята, которые что-то делают, двигаются, ну и происходят, реально мы видим показатели, что люди горят этим делом, живут, настроены на серьезный процесс. Я вам желаю заявить о себе. Невозможно оказаться одновременно везде. Мы пойдем туда, где есть реальные объемы, и эта неделя будет показательная для принятия решения. Какой объем покажут регионы, в те, объемы мы, ну, в те регионы мы будем непосредственно максимально уделять внимание и помогать тем ребятам, лидерам, которые там существуют. Я вам всем желаю сконцентрироваться, ребята, Но ну это чудо реально, это просто бомба, что можно купить. Никогда больше не будет таких условий при покупке европейских долей. Только ноябрь, только для вас, завтра придут люди и скажут, блин, почему я не знал про это, но и месяц, и, блин, за те же деньги купил бы 300 долей. Завтра будет 200. Это просто э, в нужный момент времени, нужно вместе. Я вам всем советую купить побольше. Но это на ваш выбор. Я лично пошел оформлять себе долю завтра европейского рынка. Спасибо огромное, хорошей работы, до завтра на вебинаре. Передаю слово ведущему, для вас весь, как бы, и завершаем наш вебинар. Спасибо огромное. Спасибо, Александр. Спасибо, Александру. Очень зажигательная речь. Всех поздравляю. Я хотел бы еще добавить, уважаемые партнеры, а, Так, давайте проверим звук, как меня слышно, видно. Угу. Все, отлично, спасибо. Значит, уважаемые партнеры, кто купит европейские доли завтрашнего дня, у них будет гарантийное письмо от компании, а в январе будет представлен пакет документов. Следующее. Вопрос касающийся службы технической поддержки. Те партнеры, кто из своих стран не могут позвонить в службу поддержки по телефону, с сегодняшнего дня для вас доступен звонок с сайта. Внизу страницы на сайте вам необходимо нажать на телефон 8 800 707 79 98. Следующее. Уважаемые друзья, уважаемый партнер, если ты творческий человек, обладаешь ораторскими навыками, умеешь вдохновлять других, доносить информацию так, чтобы она была понятна и понята, если у тебя есть желание развиваться и проявить себя в компании TaxFone, это информация для тебя. Приглашаем принять участие в создании обучающих видеоматериалов по продукту и бизнесу TaxFone. Присылай свои ссылки на свое видео, максимальное время 60 минут, в компанию через техподдержку в личном кабинете. Лучшие материалы будут размещены на официальном канале TaxFone на YouTube. Что ж, все заявленные на сегодня спикеры. Выступили. Все ваши вопросы из чата мы раздадим специалистам, и вы получите ответы. Прежде чем попрощаться, хочу назвать всех сотрудников компании, которые принимали участие в подготовке и проведении этого вебинара. Итак, в подготовке и проведении вебинара помимо выступавших принимали участие Елизавета Сокол Магнитогоск, Игорь Вороничев Людинова, Анна Кузикова, Златоуст, Евгений Княжев, Мурманск, Екатерина Крупкина, Казань.